Так, всем большой привет! На связи Евгений Карташов. Добро пожаловать на канал Евгений Карташов. Я объявляю о запуске нового курса по платформе с сервисом Sendler. Это сервис, который позволяет автоматизировать весь маркетинг, всю работу по ведению клиентов по всем рассылкам по чат-ботам в рамках ВКонтакте. Вот все это есть в одном в этом сервисе. Я увидел, что на YouTube нету подробных уроков, которых бы разбирался, разбирала вся платформа последовательно. То есть вот от начала регистрации к моменту, когда уже настроен какой-то полноценный бизнес-процесс, бизнес либо настроен полностью бизнес. Я решил закрыть эту брешь своим бесплатным курсом. Поэтому поддержите меня лайком, напишите ваши комментарии, нравится вам это или не нравится, чтобы я понимал, продолжать мне это или не продолжать. А я сейчас, это такой вводный урок, чтобы вы видели, кто с вами общается. Расскажу, каким образом будет устроен курс, что мы будем с вами проходить и как вам его проходить Смотрите, по содержанию, что у нас будет в курсе Первое, уроков будет в районе 7, но в процессе написания уроков их может стать больше Что будем проходить? Просто фиксируйте Первое, регистрация, настройка возможностей То есть просто посмотрим, что это за сервис и подходит ли он вам То есть вы уже на первом уроке сможете понять, что может ли он реализовать те функции, которые вам необходимы Второе, мы с вами научимся создавать сообщество и подключать сервис к вашей группе, к вашему, к вашему событию либо к вашей персональной странице, да, то есть к страницам. Дальше мы посмотрим меню Sendler, разберемся с тарифами, посмотрим, что вам подходит, что вам не подходит, чтобы вы брали именно то, что вам подходит под вашу бизнес задачу А потом мы будем разбираться с вами с основными функциями, такими как рассылки, цепочки рассылок. Это то, что часто используется при Рассылках во ВКонтакте, когда вы видите некоторые рекламы, там стоит ссылка, и человек, когда на эту ссылку подписывается, он получает определенную серию писем. И вот мы будем разбираться, как это, как это делать. Дальше мы будем с вами разбираться а, с работой с подписчиками, то есть как их сегментировать, как их исключать, как их включать, чтобы у вас не, появляло, не случалось таких историй, когда, допустим, вы проводите вебинар, а, у вас человек находится на вебинаре, либо вы продаете какой-то продукт, и человек его уже купил, а вы рассылаете ему повторные сообщения, где даете ему дополнительную скидку, то есть тому, кто уже это купил, кому не надо это видеть. Вот мы будем с вами разбираться, как использовать эти фильтры, как фильтровать этих людей. Дальше мы будем сами создавать и проектировать чат-ботов, которые будут работать в рамках сервиса и, соответственно, позволять вам автоматизировать процессы, которые вам необходимы. Да? то есть Чтобы вы могли полностью автоматизировать ну, большую часть отдела продаж именно с помощью сервиса. А мы будем с вами разбирать отдельные функции, такие как статистика, то есть как проводить статистику, как устанавливать метки, чтобы вы понимали, откуда идет трафик, что конвертируется, что не конвертируется, а, и как работают триггеры. Ну, к примеру, что такое триггеры? У вас идет вебинара, либо вы проводите какой-то конкурс, какую-то промоактивность, допустим, на YouTube запускаете рекламу, даете ссылку и говорите, вот все, кто напишет слово... А, семерки или там топор к примеру либо не знаю викинг все получат от меня персональный бонус люди начинают писать вам бы вконтакте и всем кто пишет это слово им летит определенное сообщение аудио файл видео то есть как все вот это вот автоматизируется и посмотрим на продвинутые функции платформы seller которые могут автоматизировать ваш бизнес это вот примерно то что будет содержаться в этом бесплатном курсе а, давайте расскажу а, по поводу того, как это будет выглядеть Ну, во-первых, саму платформу, я думаю, вы в состоянии, сами посмотреть, да, по поводу функции, рассмотреть все эти картинки Все написано на русском языке Поэтому если бы был бы сервис какой-нибудь западный, которому требовалось бы пояснение, пояснительная бригады на русском языке, да То, возможно, вам бы это потребовалось я, я думаю, вы в состоянии сами посмотреть А Как будет проходить курс? Во-первых, курс будет проходить в рамках YouTube, то есть будет создан специальный плейлист, куда будут постоянно выходить новые уроки Ну, по мере, соответственно, их записи Каким образом у нас строятся уроки? Соответственно, как я вам уже сказал, то есть я вам озвучил примерный план тем, да, регистрация, обзоры, работа с подписчиком, сегментация. В такой последовательности будет выходить урок за уроком. А ролики будут добавляться на YouTube. В каждом ролике есть понятная навигация. Ну, я просто сейчас вам демонстрирую, то есть я еще, еще уроки не записал до конца, я их только сейчас записываю. Что это будет происходить? У нас с вами будет выходить ролик, и в рамках ролика всегда есть навигация В навигации конкретно по секундно описано и показано, что конкретно мы с вами проходим, в каком, на каком конкретном этапе Это сделано специально, потому что студенты спрашивали, Жень, вот ты там говорил в каком-то из уроков вот про это, скажи в каком а это было, допустим, там полгода назад. То есть я же постоянно обновляю уроки, я их дописываю. Я уже физически не помню, в каком уроке это было. И для того чтобы упростить вам задачу, упростить себе задачу, в каждом уроке у нас есть вот такая навигация пошаговая, где вы сможете сразу же увидеть, что а вот стоял вопрос: как создать почту вида. Вы открываете урок, видите, что вот такие нажимаете сразу же сюда, и у вас открывается урок именно с этого этапа. Вы смотрите конкретно этот блок и ничего не пропускаете. Также под этим роликом будет стоять специальная ссылка. То есть я пока что еще не успел оформить, я быстрее пишу уроки, чтобы делать, делать, делать. Но суть простая. То есть вы увидите вот такую ссылку, вы нажимаете на нее, вас будет приветствовать такая страничка, только здесь будет написано «Добро пожаловать на курс по Sender». Здесь будут стоять кнопочки. Что это за кнопочка? Первая кнопочка — это на сам сайт, чтобы вы могли зарегистрироваться. Вторая кнопочка — это будет бот, который будет находиться на самом Sender. То есть для того, чтобы вы могли пощупать и попробовать, как это выглядит, как это работает изнутри, я, естественно, сделаю бота Который будет вам позволять работать с ботами То есть вы зайдете в самого бота Сможете нажимать на кнопочки в рамках ВКонтакте И уже на самом боте я вас буду вести по этапу Буду объяснять, что вот так работают триггерные события Нажмите сюда Хотите узнать, как работают, допустим, ну, триггерные слова Напишите слово такое-то Вы пишете это слово и видите, как это отрабатывает Соответственно, дальше вы попадаете в меню И меню вам полностью будет выдавать уроки Сейчас я вам покажу один из примеров вот я, к примеру, открыл бота, то есть вы на него подписываетесь, и в рамках бота вы видите определенные тексты, вы на них нажимаете, открывается меню, в меню вы выбираете тот пункт, который вам интересен, таким образом вы сможете, находясь в боте, внутри бота, посмотреть, как работает та или иная функция. То есть я это делаю как раз таки для того, чтобы вы понимали, на что способна данная платформа. А в целом это плюс-минус все, то, что я вам хотел рассказать, то есть что вам необходимо сделать прямо сейчас. Открываете ссылку под этим роликом, вы попадаете на вот такого рода страничку Но опять же, я прошу прощения, я просто не успел ее сейчас сделать Вот ролик допишу и сделаю Будет написано, добро пожаловать на курс Сенлер", Ну вы, в общем-то, увидите, да, ссылка будет под этим роликом А увидите кнопку для регистрации на платформе Сендлера Нажимаете на нее и проходите регистрацию На шаге номер два вы видите приступить к обучению Здесь вы нажимаете на кнопочку получить уроки Вы подписываетесь на Сенлер во Вконтакте на моего бота этот бот будет вам присылать все уроки для того чтобы вам не надо было постоянно следить за каналом судорожно ждать когда выйдет новый урок делайте подписку на бота Бот, как только выходит новый урок пришлет вам уведомление что в меню Добавлен такой-то, такой-то урок. Соответственно, вы сможете не переживать ни о чем получить весь этот курс. И я сделаю так, чтобы вы могли в любой момент открыть бот и написать слово «меню», и бот будет вам всегда показывать меню. То есть вы в любое время сможете посмотреть уроки. Для вас это абсолютно бесплатно. То есть ни за что платить не надо. Уроки, которые выложены в боте, они бесплатные. То есть вот все, что я вам озвучил про все эти функции, они для вас будут бесплатные. Плюс также для вас будет действовать бонус. Очень жирный. У меня есть дополнительно другие курсы, которые тоже а части бесплатные. Ну, то есть, что-то есть, соответственно, платное, но большая часть бесплатная, вы сможете пройти обучение и по другим курсам тоже. То есть, как минимум, сейчас, вот в момент записи этого урока, вы сможете пройти обучение по платформе BootHelp, по платформе GetKourse и по платформе Bizon. То есть, это те платформы, которые используются для ведения онлайн-школ. Если вы, соответственно, занят в этой области, у меня для вас большой подарок, и это все находится в этом боте. Поэтому что делаем прямо сейчас? нажимаем на ссылку под роликом, заходим на страничку, регистрируемся на сенлере, регистрируемся в боте. Также чуть позже я добавлю возможность общаться в чате, чтобы вы могли задавать вопросы и активно получать на них ответы, ну максимально оперативно. А у меня еще одна просьба для вас, от вас или у вас. Смотрите, поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, чтобы я понимал, что то, что я делаю для вас цена. Подпишитесь на канал, если у вас есть какие-то вопросы, напишите эти вопросы в комментариях. Можете написать просто, что спасибо за курс, чтобы я понимал, что то, что я делаю, это ценно. И это позволит ролику продвигаться. Все. На связи был Евгений Карташов. Нажимайте на ссылку. Увидимся с вами уже в следующем уроке. Пока-пока. Добро пожаловать на курс.